Драматический триллер 2017 года с Зоей Дойч в главной роли снят по мотивам произведения Лорен Оливер «Прежде чем я упаду». Саманта входит в компанию популярных старшеклассниц и вместе с подругами насмехается над теми, кто от них отличается. Добираясь домой после вечеринки, девушка погибает в автомобильной аварии, а наутро просыпается в своей постели, как ни в чем не бывало, и понимает, что попала во временную петлю. Задумка не уникальна, но исполнение интересное. Сколько шансов на осознание и исправление собственных ошибок нужно человеку? Снято о подростках, но не только для подростков. Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел получить возможность все изменить. Поэтому данная тема продолжает жить в кино и литературе. Финал непредсказуемый и от этого еще более интересный. Фильм порадовал и приятно удивил.